Представим ситуацию. У вас есть iPhone, на котором установлен код пароль, но при этом разблокируете вы телефон при помощи touch ID или же face ID. Вы пользуетесь данными способами unlockа устройства довольно часто, и, ну реально так может быть, что пароль может начать забываться, особенно если это шестизначная комбинация цифр. И при этом абсолютно все действия, будь то покупка приложений Substore или, опять же, разблокировка гаджета, выполняются в 95% случаев при помощи сканера отпечатков пальцев или же считывание вашего лица. Здорово, народ! И в этом видео мы разберем с вами довольно интересный вопрос, а как же снять пароль с вашего iPhone и в некоторых случаях даже от iCloud. Приступим. Совсем недавно, когда я снимал ролик про iPhone 7 в 2020 году, мне понадобилась моя старая семерка, на которой с какой-то бараньей головы абсолютно я установил пароль. Он был довольно простым, я прекрасно помнил это вроде 6 нулей. Однако какие именно это были цифры, я изрядно подзабыл, поскольку последний раз я пользовался этим телефоном ну, примерно год назад. Попытался я значит вспомнить один раз, второй, третий, вспоминал до тех пор пока телефон не начал блокироваться на одну, пять и 10 минут. Понял, что так можно тыкать, в принципе, до бесконечности, поэтому мне необходимо было найти решение по снятию пароля со своего устройства. Дальше должно следовать продолжение о том, как на просторах интернета я нашел ту самую программу, тот единственный способ, благодаря которому, значит, я смог разблокировать свой iphone и бла-бла-бла. Для того, чтобы быть честным, скажу, что данная история не выдумка, а чистая правда. Тогда в чем же заключается моя честность по отношению к вам? Да дело в том, что данную утилиту я уже знаю в протяжении нескольких лет, и познакомился с ней года так три назад. Однако в 2020 году разработчики выпустили ее в абсолютно обновленном варианте и с новым расширенным функционалом. Да-да-да, не удивляйся. Приложение называется ForMeK и доступно для скачивания и персонального использования прямо сейчас по ссылке в описании к этому видео. Забегая вперед, стоит сказать самую важную деталь этого обзора. Приложение действительно может снять пароль с вашего устройства и даже отвязать телефон от iCloud, что является по сути основной функцией. Однако, делать это можно и нужно только со своим устройством и в домашних условиях. Это важно. Честно сказать, мне было самому интересно посмотреть на то, как приложение справится с разблокировкой моего iPhone 7 Plus, а также снятием iCloud, если вдруг вы также забыли пароль от него. Давайте проведем этот эксперимент прямо сейчас. Запускаем утилиту FormEK, подключаем iPhone 7 Plus к компьютеру, и сейчас будем сбрасывать не только пароль с устройства, но и iCloud, к которому привязан наш смартфон. Читаем дисклеймер, который максимально честно говорит нам о том, что наш iPhone впоследствии будет jailbreak breakнут. Давайте проверять! Процесс запущен, а пока расскажу вам занятную историю как получилось так, что во время съемок я немного подушатал экран своего iPhone 7 Plus. Дело было так, что когда я выставлял все три iPhone 7 Plus, которые фигурируют в моем ролике, кстати, можете его посмотреть по подсказке в верхнем правом углу, он очень интересный, за 7 минут рассказываю основные плюсы и минусы этого смартфона, а также выношу ему главный вердикт насчет того, стоит ли его покупать в 2020 году. И вот тут-то, когда я снимал тот самый красивый кадр, который вы видите прямо сейчас на своих экранах, стол, на котором происходило сие действия, немного пошатнулся и Соответственно, iPhone был ничем не закреплен и плавно, как с американской горочки, скатился со стола и упал прямо вниз на мягкий ковер. Для меня было это большим удивлением, но стекло по какой-то причине лопнуло, треснуло с довольно большой высоты, хотя сказать об этом я так не могу, поскольку стол находился даже чуть ниже уровня кармана тех же джинс, либо же штанов. Такие дела. А тем временем наш телефон без пароля и без iCloud теперь доступен для нашего использования. Правда в неком, как будто бы тестовом, скажем, формате, поскольку это все делалось через jailbreak, соответственно здесь стоит определенный твик, ограничивающий ряд возможностей нашего устройства. Тем не менее, способ юзабельный пользоваться можно, и сделано это, снова повторюсь, для индивидуального использования, что довольно круто, опять же, не предоставляя возможности третьим лицам использовать данное ПО злоумышленных целях. В каком еще сценарии можно использовать эту утилиту? Например, если вам продали какие-нибудь негодяи устройства с Activation Lock. Подробнее о том, что такое Activation Lock, вы сможете прочитать в статье, ссылку на которую я оставлю в описании к этому ролику. Обойдя а блокировку через программу, вы сможете частично снять запрет на использование гаджета, однако, увы, пользоваться им как нормальным полноценным устройством, увы, не получится. Но хотя бы будет возможность связаться с прошлым владельцем и попытать удачу выведать у него пароль, если, конечно же, такое возможно. Ссылку на утилиту я оставлю в описании к этому видео, может быть действительно полезной для ваших личных целей. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, а также делиться этими роликами со своими друзьями в социальных сетях. До скорых встреч, чао!